Мягкий снег пуховой сказкой лес укрыл завороженный, перламутровой украской в небе тонко растворенный. оттенил покой прекрасные ели нежно пушённых, музыкой безмолвной, властной, в сон волшебный погруженных, как серебряные трубы поднебесного органа сосны высуносят душу в волнах светлого хорала успевающего вечность, прославляющего счастье жизни в мире бесконечном, чувствуя себя в нем частью.